Подарок твоему папе к юбилею. Билеты на концерт в ГЦ, КЦ, ПЦ. А? Дима, папе это не нужно, он у меня техногик. Техногик? Пап! Погоди, железяка она и есть железяка. Опять мне самому прошивку обновлять. Надеюсь, когда-нибудь у тебя будет искусственный интеллект. Да, да, да, да, да. да, Дима? Искусственный интеллект. Вот подарок, тариф с искусственным интеллектом. Коллаборативная фильтрация. Угу. Подключись к МТС на месяц по специальной цене, искусственный интеллект проанализирует твои потребности и сформирует тариф специально для тебя. А что такое коллаборативная фильтрация? Что-что? Что? Ой, все. Колдакт Принимать при симптомах простуда и гриппа каждые 12 часов. Скучно. Мыляет. Ну же, джойстик, сейчас же праздники, а это значит новые игры. Эти батарейки точно продержатся до отъезда родственников. Минуточку. Для устранения проблем с мочеиспусканием при хроническом простатите и аденоме простаты был создан Простомол Уна. Не могу ждать до вечера. Простамол Уна. Просто будь мужчиной. Берегись! Добро пожаловать в загробный мир. В этом мире долго царил покой. Но ему грозят орды черного властелина. Светлую жизнь доброго народа погубили чудища проклятые. Люди живут в страхе. Да Ну, блин...